извините, я свой телефончик забыла, дайте. А, да, вам любимый звонил два раза. О, здорово, сейчас перезвоню ему. И муж один раз. А этому-то кого-то что мне нужно, Эй, петушки! А почему вы отозвались-то все? Елена Сергеевна. Что? Вам не холодно? Да, ты права. Похолодал. Придется одеть носки на ноги. Вов, знаешь, что я подумала? Как было бы хорошо, если бы мы только вдвоем были на свете? Ты чего? Подожди. Ты кому там звонишь? Да подожди. А вот, Света, она согласилась. Да я, я тебе серьезно говорю, я даже уговаривать ее не пришлось. Просто сама предложила, представь. Пап. Че? У тебя есть любимая мягкая игрушка? Какая? Диван! Стой! Слышь, мужик, стой! Да Стойте, говорю! Ну, Тихо-тихо-тихо-тихо, Булка у тебя выпала! А ты в наушниках? булка у тебя выпала, говорю! А вот, булка выпала у тебя! На полчаса за тобой иду! спрятного аппетита! Вася, вот ты же, что ты делаешь? Латку положил, держаться будет, огонь. Ага. Тебя же заварить просили. Блин, я же пять лет на монтажником отработал, вот по старой памяти все и клею. Как он сейчас со сломанной рамы-то склеен и уехал. Что ты сказала, мне будет, если я что-то сломаю? Ты сломал? Нет, я проспрашиваю, что мне будет. Что ты сказала, если я что-то сломаю, что будет? очень плохо а ну хорошо но это хорошо что я пока что ничего не сломал Волными руками раздроблю щепки этот камень. Вася, что без шапки? Ну что я без шапки? Свашики на крышу варили, а я там снег отгребал. А здесь Серега дорожки подметал. Говорит, Вася, говорит, скинь мне зажигалку под курицу. Я ему скинул, она не загорелась. Говорит, ты ради меня газу пожалел? Я у сварщиков газбаллон взял и кинул ему. Ну и что, Серега? Ну как бы можем помял сказать? Серега, короче, курить бросил. А у меня от взрыва шапку, куда-то утащил. Не видели здесь шапку? Подержите, пожалуйста, помогите. Я замок в кабине оставил. Подержите, пожалуйста, сильно. Давайте Подержите, пожалуйста. Это ж надо так бабу надувную замучить. Чтоб она от хозяина убежала, а? Я буду только один бокал, завтра очень много дел. И вообще, вы смотрите на этих пьяных девушек, это же отвратительно. Ужас, пошлость, звенящая пошлость. Гадюшеньки, нет от шеста. будем танцевать на столе, погнали. У тебя свободно? Нет, дедуль. Я не дедуля, я юноша. А ты можешь мне отвечать? Ты что запрещаешь свободу слова? Я со смелым человеком встретилась. Заберите вы собой, пожалуйста, ребят. Это тебя, чтобы забрать. Ты не бесись. Я хотела тебя познакомить там с кем и вот пошли с четвертого да, все уже спулачет. ушли к сожалению ну, потому что ты не умеешь моргать <свяк> ну, пойдем я тебя научу <свяк> я умею не надо спасибо не очень четыре парня упустил все класные <свяк> ты меня извини ладно? Да, конечно. Я уже с ней на три <свяк> да вот тут звезда Да. Чувствуешь, что я смелый. Да? да вы вообще просто огонь. Мне уже комплимент сделал, что я огонь. Давайте я фотку сделаю. Да, ешкин. Подумайте обо по мне. Вот он подумает. Прикол весь в том, что это мой сосед. Он еще в вишневый сад посадил за дом. Ты зачем в него сосисками кидаешься? Чтобы ему обиднее было. А что он сделал? А ты у него и спроси, что он сделал, А вот так умеете. Клопана. <реш> Только хотел сказать, что это блядь, не то, что должно быть. А теперь то? О, Ну, это прекрасно вообще. Спасибо. Спасибо. Спасибо. О, на автобусе приехал. Пешком пришел. А что? Захожу автобус. Кондукторша. Достаем, показываем. Достал, показал. Выгнали с автобуса. Не понравилось им что ли? Официант. Официант. Да, да. Скажите, а правда, что вы за нами доедаете? Нет, это вы за нами доедаете. спорим на две тысячи, что ты не переместишь этих рыбок в свою тарелку. Да что тут сложного? Спорим. Это будут самые легкие деньги в моей жизни. Оп, все готово. Ну так нечестно, ты положил тарелку в тарелку, а не рыбок в тарелку. Все честно, ты не говорил, что так нельзя. Ну вот, теперь говорю, так нельзя. Класс. Ну хорошо, так нельзя, значит вот так можно. Видишь, они в тарелке. Ну так опять ничего не получилось. Все же получилось, отлично. Там две тарелки, я же вижу. А должна быть одна. Оператор, закрой на секунду глаза. Ну вот. Вот, я все переместила. Это моя тарелка, верни свою. Но у меня появилась идея. Берем скотч, отрезаем кусочек, перелепляем к рыбке и забираем ее с тарелки. Вот, рыбка теперь у меня. А теперь я беру свою тарелку и вот, рыбка в моей тарелке. Ну так нельзя. Почему? Ну скотчем пользоваться нельзя, вообще ничем пользоваться нельзя. Да ну в смысле нельзя. ты не говорил? Ну убери скотч, посмотрим, где будет рыбка. Ладно. Рыбка на скотч, а не на тарелке. Не работает. Ну что, сдаешься? Нет. А науку использовать можно? Нашли рыбок отковыривать не будешь, что можно. Тогда смотри, я возьму водичку и налиту тарелочку. Ты решил рыбу топить? Нет. Нечестно, они там уже плавают. Ну это же рыба. А теперь аккуратненько. Я беру свою тарелочку и переливаю сюда рыбок. И вот твоя тарелка пустая, а моя с рыбками. Бам! Денежки мои. Я в шоке, даже осьминожка переплыл. Лайк и подписка тебе. Спасибо. Соседка, что такая злая? Как мужик ко мне приходит, все видели. А как курей у меня украли, так никто не видел. Чего ты меня на людях никогда не обнимаешь? Чего за телячьей нежности? Я четкий пацан. Извините, а тут свободно? Занято. Что за телячьей нежности? Рот закрой. Небольшой факапчик. Дядя Артур, который монтирует все эти влоги. Ну, вы его только что видели в предыдущих кадрах. Я знаю, что у него день рождения. 18 числа. И... Я... Что-то мы разговаривали с Говорит, а у тебя когда днюх? Ты Он такой, сегодня. И так стало стыдно. Дядя Артура, сейчас привет пока ты это монтируешь. А мы все без подарка. Поехали. Вместе. Надо было это взять, блин. Что? Но я придумал главное, что сначала я сейчас поеду домой и куплю какую-нибудь абсолютную... Хрень. А только потом уже нормальный подарок. Подставил между прочим, нас этим в неловкое положение. Не нас, Но мы, ну, мы выкрутились. Открывай. <говорит> Это тебе. Мы собрали со всей семьи тебе подарок. Смотри, <говорит> что там есть, рассказывай. Ты ну, ну, ну. Как будто есть что-то. Потом мой подарок.